Я приветствую всех зрителей телеканала Форума Свободной России. Сегодня в студии с вами я, Данил Константинов, а в эфире у нас оппозиционный политик, бывший депутат Государственной Думы Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Да, добрый, добрый день. Надеюсь, что он добрый, хотя, честно говоря, как-то слова «добрый день» и «новости из России» плохо в последнее время сочетаются. Вот я об этом и хотел поговорить, потому что буквально перед нашим эфиром, где-то за час до него, поступила срочная новость о том, что штабы Навального закрываются, то есть полностью закрываются. Об этом объявил Леонид Волков, собственно, руководитель этих штабов. Причем не предусматривается никакого ребрендинга. Он заявил, что ребрендинг не поможет. Все эти штабы будут признаны экстремистской организацией, потому они закрываются и люди отправляются в свободное плавание. Вот как вы можете прокомментировать такое решение? Я бы его прокомментировал на фоне другой новости. То есть можно признать в России любого иногентом, нежелательной организацией, врагом народа, агентом Госдепа, экстремистской организации и так далее. То есть, когда России выведены из зоны права, когда слово законно и незаконно определяется политической целесообразностью, определяется политическая целесообразность, слова законно и незаконно, то есть бешинский его дух, его призрак, призрак гулагов, расстрелов и репрессий, он просто витает над Россией. Но вот эту новость я бы хотел прокомментировать в купе с другой новостью, которая только что поступила тоже э, в российские СМИ. Э, она говорит о том, что наша блестящая и замечательная ФСБ, которая, в общем-то, по большому счету уже ничем практически не занимается кроме борьбой с инакомыслием, раскрыла заговор, раскрыла организацию радикального подполья, которое намеревалось там или уже убивало, или готовилось убить. И там эти заговорщики, это пацаны там 18, 19, 17 лет и так далее, и тому подобное. Конечно, как пишет ФСБ, это безусловно, не, никто там в России не может выступать против власти, любит. а это вот влияние Украины, какой-то там отморозок из Украины, якобы создал в 7 городах или 6 городах России организацию, и они планировали подпольные операции довольно жесткие, якобы. Ну, и вот я хочу сказать, что вы не хотите, ребята, я обращаюсь сейчас к Кремлю, вы, ребята, не хотите мирного протеста, вы не хотите диалога с обществом, да? Вы плевать хотели на права и свободу людей, вы плевать хотели на их таяние и требования. Ну да, вы имеете право, собрав вокруг себя огромную силу, пинком, сапогом, дубинкой ОМОНа, управляя страной. Но я вас много, личный я, личный я начиная там с какого-то незапамятного 2000 какого-то года, много раз вас предупреждал, что отсутствие реального вменяемого и конструктивного диалога с обществом, отсутствие реакции на мирные протесты, а мирные протесты у нас массовые начались, напоминаю, в декабре 2011 года. То есть у власти было достаточно времени подумать над этой проблемой и темой. И вот отсутствие вот этой реакции, отсутствие внимания – жестокость, абсолютный произвол, беспредел, абсолютное унижение людей, мирно выходящих своим требования на улице, рано или поздно, я им говорил, приведет к возникновению радикального подполья, и ни хрена вы с ним не сделаете. Потому что оно, может быть, сначала там вызовет шок в обществе, а потом все больше и больше начнет опираться на массовую поддержку населения. И будет все то же самое, говорил я в Кремле, а Как вот с этими приморскими партизанами, группой э, тоже там молодежи отмороженной, которые э, убили нескольких милиционеров и ушли в леса. И население стало им помогать, потому что достала вся эта репрессивная система, достали все эти э, силовики, достались все эти крыши и так далее и тому подобное. И вот нечто подобное начинает уже, к сожалению, мои слова сбываются. Но, собственно говоря, к сожалению, это было очевидно, потому что, ну, есть законы физики, да, вот брось камень вверх, он упадет на землю. Потому что законы физики, потому что гравитация или там кривизна пространства. А это тоже закон человеческого общества, закон популяции. Если ты э, забрался на вершину политическую олимпу, узурпировал власть, окружил себя под халимами и э, жандармами, плюешь сверху на народ, плюешь на его требования, э, объявляешь мирный протест незаконным, никому не даешь участвовать в власти, уничтожаешь выборы, ты получаешь радикальное подполье. И вот оно сейчас начинает в России формироваться. Власть сделала все, чтобы оно, это подпольное радикальное движение, возникло. И я даже не осуждаю людей, потому что они понимают, что мир... Вот мне многие очень пишут сейчас в сетях, у меня там довольно-таки, ну, относительно популярные аккаунты есть там в Твиттере, да, мне многие пишут там и говорят, что вот на мирный протест больше не пойдем, а на немирный пойдем. И вот такое настроение, когда с властью уже невозможно вести диалог, уже невозможно цивилизованными методами вобщаться, заставляет часть протеста уходить в подполье и исповедовать уже совершенно другие формы борьбы с режимом. Это закон природы, и он будет работать. Вы сказали, что в России уже формируется радикальное подполье, а вам не кажется, что это подполье формируется в основном в кабинетах ФСБ? Нет, пока уже нет. Да, какие-то игры там велись, какие-то провокации были, это было более характерно для нулевых годов. Я как раз об этом вспоминал э, накануне нашего эфира, не знаю почему, о том, что действительно были провокации, о том, что были эти подрывы домов и так далее. Много чего там было. И у меня сложилось четкое впечатление, что... 2003 год захват э, вот этого центра на Дубровке, он прошел не без помощи или не без содействия, или не без закрывания глаз, так сказать, со стороны спецслужб. Потому что, когда все террористы, так называемые, были уничтожены, никто даже не сделал попытку разобраться, каким образом они смогли организовать такой теракт в центре Москвы. Но про Беслан там и говорить нечего. Там, по-моему, мечтали силовики провести штурм показательный. И это служило спусковым триггером, как сейчас принято говорить, спусковым крючком для введения коррупционной вертикали власти и отмены демократических свобод и прав. Поэтому, да, провокации были, но сейчас, сейчас объективно часть протеста уйдет в радикализацию. Объективно. Ну, вот не могут все уехать, не могут все терпеть беспредел, не могут пройти безумную жестокость, безумные репрессии. Кто-то возьмет в руки чего-то, и вовсе это будет не пластиковый стакан или пластиковая бутылка. Это совершенно очевидно. Это Даже вот, вот не нужно быть каким-то особым умным, прорицательным. Это просто надо изучать историю, просто надо смотреть нравы человеческого общества, просто надо смотреть, как происходит это в других странах, как это происходит в нашей стране. У нас же тоже эти радикальные протест возникал неоднократно. Вот поэтому что, он и сейчас существует. Он существует в виде исламистских, так называемых исламистских, на самом деле, Радикально исламских структурах на Кавказе. Вот там есть тысячи или двести боевиков в горах, и ничего власть с ним сделать не может. А почему? Потому что они опираются, в том числе частично, или полностью, или там где-то, на поддержку населения. Не может власть ничего сделать. Но она их просто загнала в гору, вроде как минимизировала риски. А если это сейчас явление начнет расширяться, они ничего сделать не смогут. Власть наши не способны раскрывать преступления. Они способны преследовать мирных граждан, они способны. Твиты отслеживать, они способны там репосты. На, на, на серьезную работу оперативно-следственную они уже не способны, потому что деградировала вот эта вся э, силовая система. Она способна только на репрессии политические, но не на серьезную борьбу с преступностью. Ну вот, посмотри, сам, как у нас сейчас процветает преступность в России. Ну, никто ничего уже не боится. Это настоящие преступники, уголовники. У них лафа. Ими сейчас не занимаются. Никогда. Потому что... Это они не являются приоритетом. Борьба с преступностью для силовой системы, правоохранительных э, так называемых органов, прокуратуры, там, следствия, не является приоритетом, не является. Убили, больше, больше убийств стало, и тренд с ней. Больше изнасилия да — доплевать. Больше грабежей, избиений, э, там, и прочее, прочее насильственных преступлений. Да ладно, ничего страшного. Главное — за репосты сажать. Главное, там, вот почему, чтобы Навальный закрывается. Я об этом знал давно. И правильно ребята делают. Они понимают, что их сейчас признает экстремистская организация. Вопреки всем законам, нормам, правам и так далее. Вопреки международным требованиям. Кстати, Значит что? Раз вы все экстремисты, ребята, а ну-ка давайте сюда. Садитесь. Кто на 6 лет, кто на 8, кто на 10, кто на 12. Понятно? Понятно. Теперь дальше. Это открывает широчайшие возможности для произвола. Геннадий Гудков писал там про ФБК. Неоднократно. Ретвитил их расследование. Неоднократно. Э, там, давал комментарии к их каких-то там действиям, давал неоднократно. Я поддерживал экстремизм. И не важно, что они завтра признают их экстремистскими. В нашей практике, которая определяется политической целесообразностью и боязни власти любого сопротивления народа, э, теперь так, если ты в 2004 году, 2006 году, 2012 году писал о ФБК, ты, сволочь, экстремист такой же. И не имеет значения, что ФБК это фонд по борьбе с коррупцией, который провел самые блестящие, лучшие в России расследование, выявил кучу жуликов, боров на самом верху, начиная от президента Путина, Медведева, там, министров, генерального прокурора и так далее. Не важно. Важно, что ты поддерживал экстремизм. То есть, теперь уже не имеет значения никакая... Вообще не имеет значения, кто ты есть. Если ты чуть-чуть вякнул и прочее, прочее тут же какой-то ищется пост там твит 16 15 14 12 года, и тебя за это сажать. То есть все, в России полностью слово и незаконно уничтожено. Нет никакого закона, и граждане должны это понимать. Раз это нет закона для власти, его не должно быть и для граждан. Поэтому как я могу осуждать там людей, которые начинают бороться с властью иными методами? Я не могу их осуждать. Я их не поддерживаю, я их не призываю к этому. Я там не одобряю, может быть, но я не могу их осуждать. Потому что они исчерпали все методы диалога с властью. Если люди выходят на улицу, даже когда их бьют дубинками, когда над ними издеваются и говорят, мы хотим прав, мы хотим свобод, мы хотим нормальной страны, мы хотим нормальной экономики, мы хотим дружить со всем миром, а не смотреть друг на друга сквозь прорези автомата Калашникова. А им говорят, так вы такие негодяи-мерзавцы, вы выходите под влиянием каких-то там западных спецслужб, мы у вас дубинками, мы у вас в автозаке, мы у вас в суды. Мы вас в административные и настоящие тюрьмы посадим. Ну а что я тебе рассказываю? Ты же сам жертва вот этого полицейского произвола, абсолютного беспредела. Ты же понимаешь, что он, с человеком могут сделать. Да, да, когда я знаю. Обезумевшая власть э, уже находится в таком какой то истерическом состоянии, боясь всякого, э, всякого свободного слова. То есть что Россия превращена в тюрьму народа. Снова превращена в тюрьму народа. Может быть, пока еще нет массовых расстрелов. Может быть, пока еще нет там... Массового строительства Соловков там или лагерей в Магадане. Ну а остальное это уже все есть? Ведь сталинизм тоже не сразу возник. Он зрел там несколько, он почти 10 лет зрел. Да, да. И только к 1937 году раскачался нормально. Ну, 1936, 37-й, да. Вы упомянули Медведева сейчас в своей речи. А Медведев сам о себе сегодня напомнил очень интересном высказание. Он заявил, что Навальный это политический проходимец, который использует абсолютно недобросовестную аргументацию для своей деятельности и втягивает в свою деструктивную деятельность молодежь, которая только-только делает первые шаги в своей жизни. Как вы думаете, с чем связано вот это явление Медведева народу? А Я думаю, что он чувствует, что он выпадает уже из повестки. Вернее, он из нее выпал. На него смотрят как на отыгранную карту. К нему нет никакого там доверия уважения. Он пытается как бы удержаться в обойме. А сегодня удержаться в обойме можно будет только одним. Вылизыванием, так сказать, задницы известной персоне. Бежать впереди поезда кричать правильные лозунги заявлять какие-то там жесткие заявления, которые нравятся обнуленному и взявшему власть в стране силовому блоку. То есть Путин, безусловно, делегировал, я об этом раз много говорил, еще раз скажу, на мой взгляд, моя точка зрения, Путин делегировал практически полный, но ну, если не абсолютный, то полные огромные полномочия по управлению страной силовому блоку. Если раньше там был какой-то какой баланс, что-то там делало правительство, что-то делало экономический блок, что-то там делала администрация президента, которая пыталась как-то сбалансировать хоть как-то внутреннюю политику, что-то там делали силовики, то есть был какой-то вот там три башни, как минимум, там три-четыре башни Кремля, Кремле, ну, условно, они все равно все там молились на Путина и клали ему поклоны, то сейчас этих башен больше нет. Есть одна башня силовая, ощеревшаяся э, жерловами пушек, э, там, автоматов Калашникова, пулеметами, Водометами, автозаками, дубинками и щитами. Вот эта башня, она сегодня управляет страной с согласия с ведома Путина. И на, похоже, что Путин уже не может остановить репрессии и террор, который они развязывают как в стране, так и во всем мире. Ну и, естественно, вот это все порождает и породит обязательно ответную жесткую реакцию сопротивления. Поэтому вот раз Медведев выпал из этой тусовки, он вроде как типа представлял, типа как, как это... В кавычках, да, представлял типа экономический блок, то он говорит, а как, экономический блок не фаворит, ну, дай-ка я что-нибудь вякну там. Вот Навальный проходимец. А он-то кто? Домик с уточками и менее за десятки миллиардов рублей и так далее. Там. Человек, который ничего не сделал, кроме того, что переводил стрелки туда-сюда и по большому счету ничем больше не запомнился. Есть злая шутка в системе, в, в интернете что лучший подогрев сидений э, фирмы «Медведев». Четыре года бесперебойной работы. Ну вот, вот все, что на себе оставил. А сейчас ему надо как-то попытаться удержаться в этой обойме. Он же там вообще сегодня должность какой занимает? Фиктивно, номинально. Там замсекретаря э, Совета Безопасности. Это как бы вот такая должность пересидочная. Отсидочная, когда там человека надо какого-то, ну, который был в обойме, как-то так потихонечку спровадить, сплавить, и вот его назначают секретаря этой безопасности. Вроде красиво, а в то же время там делать ничего не надо, ответственности никакой. Там, дуй щеки и делай вид, что ты в фаворе. На самом деле это такая просто уже пред, пред, предпенсионная должность, условно говоря. Вот, собственно говоря, поэтому Медведев и рвет упок, извините за не парламентское выражение, чтобы как-то остаться заметным на плаву. Не более того. А зачем вы вообще его тогда сплавили на это место, заместителя руководителя Совета Безопасности, если он настолько был безлик и грел кресло для Путина в течение нескольких лет? Ну, он же, если вы знаете, я это знаю от некоторых товарищей близких к власти, он у него были свои какие он все-таки хотел еще на один срок. И он это озвучивал, что вот там практики мелких дел, Владимир Владимирович, а можно я еще порулю, дайте мне еще 4 года там, или 5 лет порулить, я все сделаю как нужно. Вот с какие-то он там вел переговоры с одним, со вторым, с третьим, но мне это известно от одного из бывших высокопоставленных людей страны, ну, не буду называть фамилию, к которому приходил Дмитрий Анатольевич, там, пытаясь разыграть свою такую робкую карту. Путину это не понравилось. Путину это, я точно знаю, не понравилось. И он решил, что он больше никогда никому добровольно э, власть не передаст и не будет рисковать. Хотя Медведев, в общем, по большому счету не подвел. Он был никем. И э, э, мы даже это видели прекрасно, что там Путин, будучи премьер-министром, э, реальную власть даже в своих руках и ничего Медведеву не передал, кроме там трона, кресла там, и коронку, корону поносить на ушах немножко. Вот, Собственно говоря, тем не менее, Путин это раздражал, даже вот эти попытки там вымаливания еще одного срока. И попытки какие-то там мелкие, маленькие интрижки проводить за его спиной. Поэтому вот такая почетная отставка. Ну, сначала он правительство возглавлял, потому что правительство э, мальчик для бития, да, там не нужен был никто. Вот Медведев возглавлял правительство только потому, что он был никем. Это такая должность в России. Чем больше ты никто, тем больше тебе доверия, тем меньше тебя претензий, амбиции и возможностей тем безопаснее номенклатура считает твою фигуру. Поэтому продвигай вот таких сейчас. Вот серые мышки, они сейчас очень востребованы. Серые мышки без лики, без, без амбиций, без претензий, без идей, без, без яиц. Вот хорошее слово. Серые мышки без яиц ⁇ это сейчас самый востребованный кадровый подбор. Вот, может сейчас пойдет этот мем. Серые мышки без яиц, да, это опора путинского кадрового режима. Поэтому... Да-да, вот эти вот лица, таким такие был. апатичные лица, -сера, серая кожа какая-то, я их все больше вижу во всех органах власти. Они просто не яркие, а они просто как бы безликие. Может быть, там часть из них безликие, потому что так надо. Но в целом, конечно, мы видим сейчас уровень там, губернаторов, мэров, министров. Они, конечно, вот эти серые мышки без яиц. Это надежные кадры. Вот Медведев, он тоже таким же был, собственно говоря. И поэтому его вот, ну, собственно, говоря, вот мы сейчас так и живем в эпоху серых мышек без яиц. У нас там только один альфа-самец и его силовики, которые там грозят всю страну разогнать пещелям. Кое-что у них пока получается, но это временно, потому что кормить нечем. И он там в Ростове взяли да вышли предприниматели, доведенные до отчаяния. И, по-моему, ни хрена никого не спросили разрешения, никаких заявок не подавали, ни с кем ничего не согласовали, а просто потому что загнали их в угол, вот они и вышли. А сейчас скоро миллионы готовы будут выйти, потому что их загоняют в угол. Скажите, пожалуйста, может быть, вы даже знаете об этом? Есть ли какая-то главная серая мышка на скамейке запасных, которую могут призвать на то, чтобы царствовать после Путина или там вместо Путина какое-то время? А... Данил, тут не надо думать о том, что Путин готовит операцию преемник власти. То есть Путин будет править до тех пор, пока у него хватит здоровья сил, ну и денег. Он прекрасно понимает, что все возможности для реального транзита власти, как бы для сохранения курса, они в сердце. Никто страну сейчас в этом направлении не удержит, потому что она деградирует, она разваливается, она. Ну, несущая система все валится. Поэтому будет держать власть до тех пор, пока, пока даже из гроба Если он сможет управить, он будет управить из гроба. Вот. А, ну, нет, нет, это... это единственное, что может заставить Путина сделать транзит власти и попытаться сделать, чего они, в общем-то, почвы сейчас готовят, это его состояние здоровья и неспособность управлять страной реально. И если это так, а мы видим, что у Путина со здоровьем что-то совсем не то, ну, все эти его страхи, все эти его бункерные сидения... Все эти гигантские ресурсы на карантинные мероприятия, которые тратит государство для того, чтобы обеспечить ему общение. Даже вот последние старатовские вылазка на открытие парка космонавтики к 60-летию полета Гагарина, там была большая сумма истрачена на карантинное содержание всех, кто с ним общался в этот момент. Две недели к там продержали за 80 с чем-то миллионов рублей, обеспечивая им там две недели жизни. Вот. Говорит о том, что только состояние здоровья может от, от, отречь Путина от ä, правления. Если это так, то сейчас бессмысленно, бесполезно гадать, кого они хотят. У меня, вроде бы говорили ходили слухи, что они хотели Мишульсина. Че, классный мужик, ни амбиции, ни харизмы, ничего, да? А чё, чем, чем, он, чем он опасен? Да ничем он не опасен, и можно всегда управлять, силовой блок так и рассчитан. Ну, ходили слухи, опять-таки, как бы так сказать, кремлевские байки. Ходили слухи там, про другие фигуры. Но сейчас бессмысленно гадать, что они будут делать. Потому что Путин, по-моему, пока еще сам не знает, сколько у него хватит силы здоровья, чтобы править. Хватит надолго, он будет постараться весь срок его использовать до конца. Если у него состояние здоровья ухудшится, вот тогда, наверное, начнутся какие-то там дергания. Но вот когда там, мне все время я смеюсь, когда говорят, что надо там эти утечки, слухи о здоровье вождя, там за это карать и так далее, там. И мне так смешно становится, потому что вся вот эта номенклатура, вся эта вертикаль власти, она каждый день десятки тысяч человек внимательно следят за состоянием вождя. И если вождь чихнул неудачно, тут же вся информация расходится по всей стране, и все говорят, Путин чихнул, что будет? А если он сейчас вот чихнул, а чихнет третий раз, а потом на третий раз скажет, все, я устал, я ухожу, я заболел, что с нами будет? То есть это настолько информация о состоянии его организма, здоровья и так далее, расходится моментально по чиновничьим коридорам, и все же дергаются, все боятся, все понимают, что они зависят от вот, сложившейся системы всех богатства, состояния, должность, власти и так далее. Народ их ненавидит, они тоже знают. Вот, если, не дай бог, что произойдет, там мало не покажется никому. Поэтому состояние здоровья Путина, на самом деле, это, это даже не гостайна. Это достояние десятков тысяч номенклатурных чиновников, которые каждый день внимательнее, чем мы, внимательнее, чем доктора, следят за тем, что происходит с обнуленным. Поэтому, когда говорят, нам нужно держать в секрете состояние здоровья, мне смешно. Потому что 10 тысяч человек при первом же чихе или каком-то там неудачном покашлении будут это обсуждать. Десятки тысяч. Сегодня стало известно, что Европарламент принял проект резолюции в отношении российского руководства, в котором содержатся достаточно радикальные требования, в том числе на случай, если Россия продолжит свои агрессивные действия, в том числе против Украины, есть предложение отключить SWIFT, закрыть проект «Северный поток-2» и даже ввести нефтегазовое эмбарго против России. Как вы думаете, о чем свидетельствует вообще то, что такие темы обсуждаются в Европарламенте? Но я всегда привожу пример э, в школе, по-моему, в школе мы еще проходили, но я, по крайней мере, в школе, а потом в институте, закон перехода количества в качестве. Вот э, когда много-много-много различных факторов вдруг сливаются в какой-то новый качестве, ну, например, переполненная чаш терпения, грубо говоря, или вот, э, там... Э, Плотина прорывает какая-нибудь одна капелька, а потом за ней идет лавина. Или там маленький комочек, да, вот накопилась огромная масса снега, и она висит. А вот появляется какой-то маленький комочек, который меняет вот это критическое состояние, и лавина обрушивается. Вот примерно то же самое происходит сейчас с терпением Запада. Ну сколько можно терпеть? Ну раз, ну два, ну пять, ну 153, там и так далее. Предупреждали, говорили, переговаривали, убеждали давали время, давали... Нет, тут э, убийства, тут взрывы, тут пожары, тут э, аресты, тут э, агрессия, тут движение войск. И вот сейчас эту чашу терпение прорвало. Еще не полностью, это еще не вечер. Это пока только говорят, ребята, все, хватит, больше с вами, вот ваши эти выходки, шпаны мы больше не терпим. Вот мы терпели долго. Мы вас уговаривали. Мы думали, что вы перераспитаете. Мы думали, что вы образуемся. Мы думали, что вы на действительно рассадили галстук, станете цивилизованными людьми. Но вы как были шпаной, так и остались. Вот мы вам теперь говорим. Сделайте это. Мы теперь больше не будем там, вас уговаривать. Не будем к вам ездить. Не будем там надеяться на ваш. Мы сделаем вот это. И как хотите. Отключим к чертовой матери вас от СВИФТа. Тогда все ваши... А, Россия экспортная страна. А у нее все платежи завязаны на СВИФТ. А у нее... Вся экономика завязана на поставке сырья за рубеж. А как мы без лица будем? Это же будет там что? Платежку будем вести этим, посыльным, нарочным, там, глубиной почты отправлять. Как? То есть это сразу тормознет всю внешнюю торговлю России, усложнит и проблемы создадутся огромные. Сразу. А если будете дальше, мы вам и эмбарго выйдем. Пусть не полный, пусть частичный. Мы будем покупать его 100, без чего мы вообще не можем обходиться. Остальное будем искать альтернативы и, и найдут. Арабы готовы хреновую тучу нефти заместить, добыть и заместить ее российскую нефть. Газа, пожалуйста, немерено везде. И так далее. Поэтому э, вот серьезное это предупреждение. Но я бы, я бы все-таки, э, Запад призвал к другому, другой форме противодействия. Абсолютно легальной, абсолютно законной. Это называется Международная конвенция борьбы с отмыванием денег. Это называется Международное соглашение о совместной борьбе с коррупцией да? и происхождение капитала. Вот начните расследование благостояния семей чиновников, проживающих в ваших странах, дорогие западные партнеры Путина. Да-да, их там уже сотни, если не тысячи этих чиновников. Это десятки тысяч. Даниил, десятки тысяч семей российских чиновников давно в шоколаде, в шикарнейших условиях, в лучших местах, в лучших виллах, в лучших апартаментах, проживают за рубежом, окруженные роскошью, окруженные там яхтами, всякими лимузинами, там, спорткарами, бриллиантами и так далее. Они там живут просто вот как бы в сказке. Десятки тысяч семей. Вот этих патриотов, которые призывают всех российских граждан ненавидеть Запад. Вот они призывают российских граждан ненавидеть Запад, при этом их семьи живут там. Их деньги там, их активы там, их любовницы там. Лечатся, отдыхают они там, учатся они там. Ну что, Запад не понимает этого? Что это ворованные деньги. Что это деньги, украденные у российского народа. Что это деньги, которые э, имеют криминальное происхождение. Что это деньги семей, которые устроили вот этот жескач, вот этот маразм в России, превратив ее в страну, которая является не только изгоем, но она еще и является огромной опасностью для всего мира. Вот я призываю Запад спокойно, взвешенно, в рамках международного права, исключительно в рамках закона, провести массовое расследование происхождения законности этих капиталов, а также применить персональные санкции в отношении э, семей чиновников, которые составляют опору путинского режима. Это не только там 5-6 семей, это и администрация президента, и правительство, и губернаторский корпус, и, и так далее, и тому подобное. Вот эти семьи должны стать, на мой взгляд, предметом внимательного, спокойного, законного, неангажированного изучения э, западных э, налоговых и прочих финансовых инстанций. И потом персональные санкции. Это будет справедливо, раз вы загнали Россию в изоляцию, раз вы заставляете, убеждаете российский народ ненавидеть Запад, живите вместе с народом, живите со страной, лечитесь, учитесь, отдавайте своих детей в российские университеты, лечите их в медицинских учреждениях, пусть они ездят на, по российским дорогам, пусть они все прелести нашей замечательной страны в себя впитывают. А почему они живут на Западе? Почему десятки тысяч семей живут на Западе? Вот тех, кто наворовал. Почему? Кто мне ответит? Мы берем ближайшее путинское окружение до его самого. Они все там, семьями, все там. Ну, любую фамилию мне сейчас называйте. Я знаю, я знаю. Я в свое время проверял специально. Абсолютно все. Сейчас, вот кто там Путин окружает? Ну, допустим, семейство Кульчуков. Все за рубежом. Сертенберг, за рубежом. Там кто у нас еще там близкие, там, Тимченки, Аркете, Тимченки там, да. там Пешков, семья по Франции, там, и так далее. Мы сейчас вот берем любую, Лавров там дочь там за рубежом, Медведев все за рубежом, и так далее. Мы берем все фамилии, вот даже вот из первого там полутора-двух десятков, и мы убеждаем, что нет ни одной семьи, у которой половина были там или полностью все активы, семьи и люди не жили за рубежом. Вот ну, даже первые два десятка окружающие Путина. Я уж там не говоря о том, что его там одна из дочерей тоже жила за рубежом, была замужем, ну, наверное, стала замужем Я иностранцев. Причем, повторяю, я не ханжа, я не против. Но если вы считаете, что это нормально, когда ваши дети живут за рубежом, какого хрена вы объявляете запад врагом? Что вы там нам врете, что там как происходят какие-то страшные вещи, если ваши дети и внуки там живут? Вы что, значит, подвергаете своих детей и внуков страшным рискам вот в этом проклятом Западе, Гейропе, во Флориде, в Майами, где-то там еще. Значит, они там рискуют. Вы просто сидите и дрожите, что же там с вашими детьми случится. Так заберите их безопасную Россию. Заберите их безопасную Россию. Пусть их лечит доктор там этот, как его? Мясников. Мясников. Да, Мясников. Мясников а да. пусть Мясников их лечит. Пусть э, Медведев им, так сказать, прививает нормы права. Или там Патрушев дубинками. Или там чем еще. Ездите по нашим дорогам прекрасным. Замечательно, у нас там 23 тысячи только трупов на дорогу, по-моему, в год. Ну, пожалуйста, раз вы считаете, что... Вы тогда покажите пример народу, что мы патриот страны. Вот у нас все здесь. Мы никуда, ни к чего. Мы вот все здесь, потому что мы верим в Россию, в ее будущее. Мы все делаем для нее, чтобы наши дети, наши внуки жили здесь и радовались, и были счастливы. Так какого хрена ваши дети и внуки все там? А российскому народу вы скармливаете вот эту вот ненависть к Западу. Вот я думаю, что Запад должен сейчас, на мой взгляд, обратить внимание, вот на этот абсолютно несуразин. Ведь это причем типично не только для России. да, -да. Типично для, для Беларуси, для Ирана, для, для других авторитарных режимов и диктат, диктатур. Потому что там все деньги за рубежом. У где, где дети учились? В Лондонах, да в Парижах. Во Франции, по-моему, если я не ошибаюсь. Да. И один этот в Лондоне, а другие там парил, несколько детей, много там внуки учились. Сейчас вот возьмем любого там, проанализируем диктатора. У него все семьи там. А в России -то уж особенно. Они как счастливы-то были, что Байден им позвонил. Сам вся пропаганда встречала два дня, пока Байден санкции не вел. Что как, как Путин сделал Байдена и какой Байден слабак, что он позвонил Путину и был вынужден разговаривать. Он лидер э, там, западного мира, на равных с Владимиром Владимировичем нашим, который проявил твердость, мужество, сделал, так сказать, такие действия, которые вот, являются политической волей. То есть любой звоночек они воспринимают как счастье, как ману небесную. Позвонил Байден, сам Байден позвонил Путину. Это же вообще счастье. Это же наконец-таки Путина заметили приличные люди э, в мире, да, а то, то ему только позвонит Мадуро, денег попросит, то кто-нибудь позвонит еще какой-нибудь там из этого из Северной Кореи, Чудик, там кто-нибудь попросит. Ну и так далее. У него все общение. То есть в Туркмении позвонят, то откуда-то еще. Из Беларуси, батька, приедет просить очередные полтора-два миллиарда долларов, чтобы держать свой режим на штыках. Им их говорить-то уже не с кем. Я не знаю, зачем ему Макрон звонил. Он, по-моему, перестал уже. Поэтому, конечно, с одной стороны, наша политическая элита заискивает перед Западом, заискивает, она ищет расположение, она хотела бы с ним задружиться, но только так задружиться, чтобы ничем не жертвовать, чтобы ничего не уступать. Вот дайте мы будем плющить, колбасить свой народ, не вмешивайтесь в наши дела, мы вас будем очень любить, потому что мы готовы вам отдать все свои деньги, отправить туда все свои семьи в резервные фонды обратить вашу валюту. Мы же знаем, что на самая надежная. Вы там на нас не обращайте внимания. Нам нужно для внутренних целей как-то плющить, колбасить народ, пугать вами. Ребята, а вы там это... Ну, вы же Они не хотят так уже на Западе. Было какое-то время, когда на Западе... Я же знаю, как эти переговоры шли. Типа, ну у нас для внутреннего потребления, ну нам там надо, но вы не обращайте внимания. Мы же люди, мы всегда с вами договоримся. Это вот нулевые годы были такие диалоги. А сейчас завтра, говорю, знаете ребята, хватит. Вы травите, вы у нас проводите войны, диверсионные операции, вы людей убиваете, вы используете химическое оружие, вы своих шпионов отравители по всему миру, у вас на глазах всего мира людей избивает, мирных, у вас травит, убивает. Мы не хотим это терпеть, мы больше не будем с вами разговаривать, потому что мы думали, что вы приличные люди, а вы просто шпана, дорвавшаяся до власти. Последний вопрос. Вы сказали, что чаша переполняется на Западе терпения и что количество переходит в качество. А не кажется ли вам, что вот эти процессы происходят одновременно и на Западе, и в самой России, в которой, в которой общество начинает постепенно просто перегорать? И может быть однажды эти прямые сойдутся в одной точке? Ну, когда-нибудь они сойдутся, конечно. Вопрос мы не знаем, когда. Несложно предсказать, что будет с Россией. Вот это несложно. Очень сложно предсказать, как и когда это произойдет. Это, наверное, никому не дано. Я 64 с лишним года э, много думал над этим э, феноменом, почему законы квантовой физики изучают, а законы популяции никто не может до конца изучить. Видимо, законы популяции сложнее квантовых э, неопределенностей. Э, законов человеческой популяции сложнее законов квантовой неопределенности. И, ну, революцию никто не может предсказать, например. Поэтому понятно, что Россия обречена. Ну, не Россия, нет, неправильно сказал. А может и Россия. Обречен путинский режим, это 100%. Даже 146. Даже больше чем 146. Потому что он уже ничего не может дать стране, он ее ведет к развалу, к деградации и так далее. Когда совпадут факторы вот эти, когда векторы совпадут, когда общество перегорит, когда прозреет. Ведь у нас еще полно ватников, которые там, вообще у людей сейчас жуткая каша в голове просто я я я, я извиняюсь за выражение даниил я охреневаю когда мне там что-то присылают из россии вот прям идет какие мерзавцы негодяи разворовали россию прочее прочее тут же вот, там... всех там расстреляют, но пишут потом дальше идет следующее собление какая там россия великая как мы всех там сделали и так причем одновременно вот приходит три-четыре сообщения первое сообщение Мерзавцы негодяи, убили Россию, разворовали денег нет, этого нет, лекарств нет, ничего нет. Отлично. Критика власти. Дальше идет. Мы опять всех сделали, мы победили Россия великая. Вот мы там даровали миру свободы. Причем вот на одной и той же вот, вот в ленте идет прям два одновременно. Наверное, это одни и те же люди даже. Я заметил. Да, Третье пишет, что какие мерзавцы негодяи, коррупционеры. Дальше пишет, Путин лучше всех. Я Никак не могу понять, у людей каша, которая не отфильтровывается. Может быть, у нас пройдет какое-то время, они через, у нас ведь не через голову до большинства доходит, а через желудок, задницу и другие какие-то части тела. Ну, такая особенность нашего мышления. Вот, может быть, через эти части тела как-то дойдет что-то, еще информация какая-то, если через голову не попадает. И тогда люди все-таки как-то отфильтруют вот этот вот, вот свою мешанину в мозгах. И тогда что-то выкристаллизовываться будет. Я думаю, что это пройдет. Произойдет будет, но это для этого времени нужно. Пройти. И ну, там, вот деградация она будет подталкивать людей к такому образу мышления. Но когда эти вектора совпадут, когда совпадет социальный протест с политическим, да? А, но я думаю, что, не знаю. Может быть, несколько, может быть, месяцев для этого потребуется, там, 6, 8, 10, 12, а может быть, несколько лет. Но большинство аналитиков сходятся к мысли о том, что 23-25 годы, это будут последние годы путинского режима, если вдруг вот он там не натворит каких-то дел, или не пролетят какие-то черные лебеди, которые его заклюют насмерть. Вот, поэтому сложно сказать. Мы понимаем, что это будет. Мы не понимаем, когда и как. Потому что мы знаем, что там сожжение... Самого себя там парень сжег, уж не помню, Тунис Тунисе или Волжение. Тунисе, да. Тунисе, да. Привело к пяти революциям. Вот, казалось бы, что там. Ну, вот самосожжение. Вот у нас Ирина Славина, царствие небесное, уничтожила себя, так сказать, пошла на самопожертвование, сожгла. Ничего не произошло. А там вот парень сжег себя и пять революций. То есть, конечно, накопление предпосылок, а там дальше уже какой-то маленький комочек. Мой пример со снежной лавиной. Да, уже висит хрень такая много миллионов тонн и не падает. А тут вдруг, извините, выражение, кто-то проходил мимо и пукнул неудачно. И все. Вот, наверное, с путинским режимом будет примерно так же. Где-то что-то вот будет накапливаться, нависать, нависать, нависать, а потом все это обрушится, похоронит этот режим. И, к сожалению, это может привести к территориальному распаду страны. К сожалению. Как одно из тяжелых последствий путинского управления это территориальный распад страны. Жалко, не хочется. Но, видимо, логика законов популяции, развития, развития популяции, она, наверное, предусматривает. Либо, либо система адаптируется к современным условиям, либо она погибает или разваливается. Вот что-то подобное произойдет с Россией. К сожалению, я бы очень был рад ошибаться. Но пока мои негативные прогнозы сбываются, может быть, с небольшой отсрочкой, но, увы, к сожалению, сбываются. Ну что ж, будем надеяться, что путинский режим уйдет как можно раньше и все-таки с минимальными потерями для всех нас. Хотелось бы... С вами, дорогие телезрители, были Геннадий Гудков и Данила Константинов на канале форума Свободной России. Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски и не забывайте подписываться на наш канал. Всего доброго!